Всем привет! Сегодня интернет-бизнес это прогресс. Прогресс для умов людей. Прогресс и развитие неокортекса. Скажу вам, как психофизиолог, тот, кто не качает неокортекс, сидит в других совсем-совсем других своих рептильных, рептильной части. Мозга. Страхи, думая, что за них кто-то решит, всевозможные пропаганды, всевозможные сегодня. Вот этот, пандемия. Так вот, мои дорогие друзья, тот случай, когда говорят, что любой кризис – это новые возможности, да, это именно об этом. Сегодня и вчера, два дня, более 5000 человек, человек людей были выступали и сидели в зале, и я еще раз поняла, что действительно кризис — это возможность. Люди, люди, которые стремятся к тому, что вы в этой жизни сделать что-то полезное, они идут на новое. Любые кризисы, любые проблемы, любые трудности делают их лучше, потому что мозг включается другой, потому что нестандартный мышление, потому что ну, вопреки страхам мы действуем, потому что мы люди, потому что нам Бог дает эти возможности. Чтобы мы шли через трудности. Я довольно счастлива, что нахожусь в этом пространстве людей, которые развиваются. Людей, которые двигают этот мир вперед, двигают прогресс. И я счастлива, что так случилось, что я попала уже 10 лет, как я в онлайн-бизнесе. И сегодня я хочу помочь и помогаю уже своим коллегам, врачам, психологам, экспертам помогающим профессий, увеличивать свои доходы, помогая людям. Не бояться продавать дорого. Об этом я говорю на своей программе. И для тех, кто хочет узнать, как это, вот здесь, под этим видео, будет подарок. Там вы получите еще анкету, заполните ее, и я с вами проведу бесплатно 30-минутную консультацию.